Так, проверка свети. Так, на мое поселение напали наемники. Наемные снайперы. Наемник снайпер. Наемные убийцы. из фракции «Сумрачные кобры. Они а, собираются устроить засаду. И примечательное то, что их 10 человек и все со снайперскими винтовками. Все с снайперскими винтовками и наемники снайперы. Все. И... Вот. Надо бы подготовиться. Ой, они уже начинают пристреливаться дальний бой 15 аккуратный стрелок 60 61 процент попадания дальний бой 18 тоже аккуратный стрелок Попада Попадание 70%. 70. Тора. <смех> <смех> Они жили в аншотных моих войн. Э <смех> да. Нет! Ой, нос ему давно раздробили, а тут то... левую ногу ранили. То сейчас Ой, не <звы> Да нет. Этому левую руку ранили okay. и торс okay. через 16 часов умрет okay. они все снайперы они меня сейчас вынесут Но мы конечно их выносим вперед ногами один кому не что-то отстрелили по-любому либо ногу либо руку, палец там сколько человек убито? Семь ну, человек. Мне не очень нравится расклад. Расклад. Этот вообще не стрелял. Видимо. Типа. Ну вот, если вы посмотрели ситуацию данную, рассмотрели, напишите свои варианты решения проблемы в комментариях.